Друзья, как убрать зеленый фон? Вот этот хромакей, в Камтазии студии? Вот у меня файлик с зеленым фоном. Футаж, лайк и подписка. Вот мне нужно, чтобы зеленый фон ушел. Что делаем? Наводим сюда и нажимаем правой кнопкой мыши. Кликаем. Так. Добавить визуальный эффект. Надпись получается. Выпадающий список удаление цвета. Вот сюда и жмем. Вот у нас появляется удаление цвета. Теперь какой цвет нам надо удалить? Нажимаем на зеленый квадратик, берем пипеточку и кликаем по нашему футажу. Все, как видим, у нас цвет удалился.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 А я желаю вам успехов всем пока. С вами был канал Тех Минимум.